Мне как-то сказали, поэт это прик. Тот же фантик и та же начинка Тычет пальцем души не зажившие швы, красят поверх рифмовки палитрой. Со сцены кричит об уродствах людских, Нет ни не внешних, а внутренней гнили. И за это его красным скрасив пальто, Тут же рядом бывало били. Поэт есть рубака, жаль без меча. Лишь рубанок в руках тесет строки, Незнакомцем он сердце бьет махом плеча. Разбирая по метрам дороги, разношенных изношенных с салфеткой смахнет И вперед в ночь искать вдохновения. Поэт помнит кровь, поэтому нет боль, Вдохновение, романы, забвения. Знает горечь стакана, утренней водки, И сдохшей, на кухне. Оттенок вина ему вечером только поможет Бессилие не рухнуть. Да, стереотип. Алкоголь, боль и страсть, Потухший взор грешных скитальцев. Теперь еще фрик-поэт. Что-то сказать может, правы вы вдруг оказались? Может, все это способ себя проявить, Показать, что иначе ты можешь. Но как же тогда ночной бред объяснить, Когда стол утыкаешься рожей, И за слогом идет череда из слогов. Жечь сердца, до да глаголом пожарче. Нет, поэт есть не фрик, дворец есть поэт, Чье слово, плечей многих, ярче. Спасибо.